Тут в чем проблема? Врем много. Например, мы не знаем, что происходит, а делаем вид, что знаем. Сочиняем всякую чепуху. Врем себе и окружающим. А вот Иисус не так. Вокруг народ, разинули рты, ожидают для себя разрешения проблем. У них вся жизнь, как у нас. Проблемы, проблемы, проблемы, болезни, безработица, нищета, дети непослушные, власти бездушные, нигде нет правды, жизнь тупик. Беспросветная тьма. И вот они к Иисусу, к Сыну Божьему. Руки протягивают, в глазах слезы и надежда. Сейчас откроется небо и просыплется благодать. И заживем. Иисус глянул, как светом тьму раздвинул. Вот уже полилась благодать. Аж привстали все, но ну, чтобы ухватить побольше. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». И вот тут возникает невероятное. Иисус нисколько не унизил нищенствующих. Иисус не пообещал никаких благ в их скудную жизнь. Он их скудость и нищету назвал блаженством. И вот что важно, это вообще открытие явления превосходнейшего порядка. Нет земных богатств, нет преимуществ в земных царствах, нет уважения сильных земли. Вы нищие, вы духовно пусты. Царство небесное принадлежит вам» до сих пор не усвоили ломая руки и ноги травим души ближних то в страсти превосходства обогащения но ну, не модно быть нищим даже стыдно и позорно быть нищим а Иисус говорит блаженный нищий духом слышь а в чем блаженство а в том что в сердце нищего духом нет гордости нет превозношения нет надменности и в том еще блаженство что осознав свою духовную нищету «Мы ведь возжелаем обогатиться духовными дарами, а они духовные дары только у Бога. И все дары духовные, благодатные, дают истинное блаженство».